Приветствую вас, друзья! Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию расклад, который называется «Звездочка». Это авторский расклад Веры Скляровой. Он предназначен для диагностики любовных взаимоотношений. Показывает, как партнеры друг к другу относятся, какие намерения по отношению к друг другу, что скрывают. И, возможно, ближайшее будущее и дальнейшее с данным партнером. Ну, я выложила для вас четырех красавцев. Это четыре короля. Этот расклад могут смотреть как мужчины, так и женщины. Но поскольку женщины у нас чаще обращаются к раскладам, то он в большей степени пока рассчитан на женщин. То женщина выбирает любого из четырех красавцев. Это огненный король. Король темпераментный, относящийся к э, огненному знаку. Овен, стрелец или же О, овен, стрелец или, или лев. Но не обязательно. То есть, если вы своего партнера видите таким темпераментным и заводным, можете не привязываться к знакам зодиака. Король земли под номером 2. Человек, который склонен накапливать материальные ценности для которого важны материальные ценности которые по характеру такой вальяжный спокойный, медлительный неспешный, очень расчетливый, расчетливый и как правило такие люди, они ничего не делают просто так, только рассматривают окружение с позиции собственной выгоды третий, король воды ну это герой-любовник очень умелый, очень ласковый внимательный умеет очаровывать женские черта, женские сердца и относится к таким водным стихиям, как рыборак-скорпион. Ну и возвращаясь к земным, это телец, козерог или же третий, кто у нас, дева. Ну и последний представитель воздушной стихии, очень прагматичный парень, который все только лишь измеряет с точки зрения прагматизма, мысли, мы, мыслями, чувства исключает. И, в общем-то, с воздушным королем очень нелегко удается строить отношения, поскольку все чувства подчинены рассудку. Ну, этот человек умеет очень правильно распределять роли между теми людьми, с которыми он взаимодействует. К ним относятся близнецы, водолеи и весы. Ну, если, например, вот так, как я смотрю для себя, например, то для меня наиболее так вот ярче вот, по этим картам проигрывается, это рыбы, например. Это, наверное, такие мучители девы. Это овны, это близнецы или водолеи. Вот как-то это по, по моим таким ощущениям. Ну что ж, давайте пока отложим красавцев наших и начинаем с первого. Кого интересует первый вариант король огня, ну, я выложу вашу бланку для начала. Это будет. Просто обычная, любая <coughs> женская карта. Вы можете у меня проиграться в любом другом варианте. Любой другой карты. Но пока будете выглядеть у меня как королева. Сейчас я хочу, как королева императрица. Вот она. Вот это будет ваша бланка. Так, это ваша карта, запоминайте, это вы, это то, как к вам будет относиться данный мужчина. Итак, задаем вопрос, какие планы, цели у данного мужчины по отношению к вам, что он себе планирует, что он чувствует, как он относится, как будут развиваться ваши взаимоотношения. Достаем 23 карты. Еще раз и смотрим, какие планы у мужчины огненного знака на вас, на королеву, на императрицу. Ну, здесь сразу же выпадает звезда надежда на дружбу, на взаимопонимание, на глубину эмоциональную, ближайшее будущее. Здесь есть страсть, но развитие отношений неспешное, медленное. И интересно так, то есть он бы хотел, чтобы это было долго, но со страстью, сердцеетка чувства глубина хочется игры хочется чтобы тобой играли то есть этот мужчина жаждет чтобы им играли хорошо насколько он серьезно по отношению к вам настроен но ну, он бы хотел перемен его интересуют изменения чувственные очень нежные и Такое впечатление, что у этого человека происходит в жизни, вы знаете, какие-то глобальные эмоциональные сдвиги. Вы сдвинули у него что-то в эмоциях, что-то произошло, как будто бы оживили его. Хорошо, как он смотрит на вас в будущем? Но он видит вас человека, с которым он мог бы построить очень крепкие партнерские взаимоотношения. И плюс есть указание на то, что ну, он может видеть вас соратника, друга, человека, с которым он может не только вместе заниматься любимым делом, но и, например, ну, то есть не, не только вместе, например... Там жить, может быть, или дружить, ну и заниматься любимым делом, ну и вообще общим делом, работать, например. Так, из отрицательных моментов, что у нас здесь, ну здесь есть некие иллюзии. Иллюзии того, что это может быть всегда, это может быть постоянно. И я бы сказала, что этот человек не строит каких-либо длительных планов на вас. По наказанию и умеренности он больше склонен, знаете, как-то так постепенно сводить любые отношения на нет. И если даже сейчас он относительно вас такого не строит, но впоследствии оно то есть может так и произойти. То есть этот человек быстро гаснет, зажигается и гаснет. Для чего вы с ним встретились? Зажечь огонь любви ощутить счастье, радость, ну и в итоге все-таки вы расстаетесь. Хорошо, что в его семейной жизни? Ну, у него здесь выпала королева земли, королева воздуха и шестерка воздуха. То есть, возможно, этот человек выбирает между двух, возможно, он сожительствует с двумя, ну или имеет два варианта между одной и второй. Ну, или же у него было два брака. То есть человек любви обилен. На одной может не останавливаться. Будущее ваше. Страсть. Страсть. Желание. И. Заканчивается королевой огня. То есть если вы относитесь к огненной стихии. Левица. Овен. Или стрелец то между вами возможно продолжение страсти. Очень жаркие встречи, очень много чувств, очень много эмоций. Но здесь взаимоотношения, они больше, знаете, как-то завязаны на страстях, чем... На, ну и немножко есть указания на то, что ему хотелось бы, чтобы вы еще были вот и подругой, знаете, с, которым, с которой у него есть вот что-то общее, общее дело, общие интересы, может быть, даже общий бизнес, но здесь нет разговоров о семье, здесь нет показания того, что он бы хотел создать с вами семью, но прогноз у нас, как правило, показывает это ближайшее развитие событий там от 3 до 6 месяцев ну поэтому примерно так он может и работать в дальнейшем будете смотреть давайте сейчас приступаем ко второму варианту надеюсь с этим более-менее разобрались так, первый закончили и идем ко второму вот он наш парень земной стихии. Задаем вопрос. Как сложится взаимоотношение между вами и мужчиной, который относится к стихии Земли? Козерог, Телец. Дева, что он к вам чувствует, что он планирует по отношению к вам, как он будет себя вести в ближайшее и дальнейшее будущее с этим человеком. Так, да, достаем. Ну, я не вижу здесь глубины чувств. Здесь, скорее всего, знаете, по шуту. Некая даже безответственность, игра, желание как-то просто приятно провести время. Секс без обязательств. <coughs> Хорошо, давайте посмотрим ближайшее будущее, которое может быть. Ну, если есть секс, если нет, это просто какие-то очень легкие разговоры, что-то такое... Знаете, вот ему хочется глубины от вас, но он не, не, не настроен на глубину эмоций. В плюсе здесь шут может только лишь играть, если отношения только-только начались. Тогда это история узнавания, желание интересования вами, желание понять вас, узнать поближе. В ближайшее будущее по семерке воздухов здесь идут иллюзии. Иллюзии желание, что-то человек представляет себе, он рисует себе какие-то картины, фантазии. Есть указания, если вы королева воздуха, то есть относитесь к воздушной стихии, близнецы, весы или же водолейчик, то, возможно, это вы, то есть какие-то иллюзии, связанные с вами. И игра. Можете с ним поиграть, ему это будет интересно. Хорошо. Как он, насколько серьезно он к вам настроен? Так, мир, жрица и слуга огня. Ну, смотрите, человек очень сильно занятой. Я могу сказать, что ему как-то с вами не очень легко Здесь есть проблема в том плане, что тяжело вам, ему, ему вас обуздать, и во взаимоотношениях присутствует тайна. Он хочет вас разгадать, вы для него загадка. Хорошо, как он на вас смотрит на будущее? Ну, я вижу, что он смотрит на вас с практичной стороны. Его интересует ваш, ну, он как человек земной, конечно же, для него очень важно, чтобы у вас были деньги. Он не хочет вас содержать, он не хочет делиться с вами своими ресурсами. Для него это очень тяжелая тема. Для него важно, чтобы вы были самостоятельны и были полностью от него финансово независимы. Вообще, эта карта связана с духовной бедностью, то есть вы... Это может быть указателем того, что вы можете человека интересовать больше с физической стороны, чем с духовной. Хорошо, что же в отрицательных моментах? Ну, в отрицательных моментах здесь есть указание на то, что он может несколько над вами издеваться. Ну, это говорит о таком моральном, наверное, насилии, когда он может вас подстегивать и говорить, что «ты мало можешь, ты могла бы больше». Вот, посмотри, другие, у других получается лучше. Для чего вы встретились? Встретились для того, чтобы вместе трудиться, потрудиться и научиться уважать друг друга, научиться видеть друг в друге личности, умеренность. И маг, это говорит... Эти карты в сочетании говорят о том, что вы должны прийти к совместному консенсусу, то есть о чем-то договариваться. То есть ваша пара должна быть гармоничной, гармонично взаимодействовать. Вполне возможно, что это указание на вашу долговременные взаимоотношения. Если у него брак или был, ну человек склонен умеет располагать к себе людей. По браку, ну вы знаете, здесь не так виден брак, сколько возможно страсти, огонь, но брака пока не вижу. Здесь есть приятное времяпровождение и достаточно легкое его к этому всему отношение. Такое впечатление, что женщины как-то больше его окружают и стремятся к нему, его заркани, чем он этого хотел бы сделать сам. Хорошо, и какое ваше отдаленное будущее? Ну вы знаете, вы будете договариваться, вы будете искать компромиссы, и вы знаете, в итоге вы будете пересматриваться к друг другу. Есть указание на то, что между вами отношения могут продолжаться, можете могут перейти на другой уровень. Да, здесь четверочка, и даже могут впоследствии привести к, ну если не к брачным отношениям, но к каким-то справедливым отношениям точно. И здесь при условии, что вы возьмете на себя функции королевы земли, то станете для него более земной, более домашней, такой более практичной. Вот таким был второй вариант. Сейчас будем смотреть третий. Так, где тут наша красавица? Я же ее потеряла. так, третий парень водной стихии король воды хорошо, смотрим как будет относиться к дамам которая загадала король воды это рыба-рак-скорпион. Что будет в его мыслях, его чувствах, его намерениях. Для чего вы встретились, как долго будут ваши взаимоотношения. Ближайшее и отдаленное будущее. Так, смотрим. Как будет он относиться? Ну, здесь есть практичная сторона вопроса. То есть, отношения будут развиваться не быстро, Будут предложения о поездках, о встречах. Здесь есть сильная страсть, чувство, Причем чувства буквально на грани, когда человек готов буквально утонуть от своей любви и от своей страсти. Ближайшее будущее. Будут перемены, дорога. Здесь есть указание на то, что, возможно, совместная поездка куда-то. Причем она будет очень легкая и в он вас может очень сильно впечатлить. Какие-то приятные перемены. Насколько серьезно он к вам относится? Ну, здесь есть карта духовной бедности. Возможно, он чувствует, что вы не совсем пара друг к другу. Да, есть указания... Ну, смотрите, наказание и звезда ⁇ это карты, связанные с некой, знаете, такой подвешенной ситуацией. То есть надежда на дружбу, надежда на общение, но четкое указание, что кто-то кому-то не соответствует. Нет соответствия. Люди разные. Кто-то кому-то не подходит. Или вы выше, выше по статусу, или, или он. Причем значительно. Хорошо. Как он смотрит на вас в плане будущего партнерства? Здесь есть желание совместных поездках, путешествиях, встречах эмоционального характера. Что отрицательного? Жрица король воды. ну Во-первых, человек сам по себе склонен к изменам, к неверности. У него есть периодически какие-то тайные связи. Он не склонен в этих связях брать на себя ответственность. И вообще человек не хотел бы никакой ответственности. Он рассматривает подобные взаимоотношения только лишь целью отдыха и приятного эмоционального времяпровождения. Для чего вы с ним встретились? Тройка воздухов. Здесь есть сердечная боль, одиночество и расставание. Любовные треугольники. Так на вопрос, если у него жена, женат ли он. Ну, возможно, был, но пока он не хотел бы. Пока он на брак не настроен. Его так все устраивает. Если есть брак, то отношение к нему очень легкое. Ваше дальнейшее будущее. Здесь будет ситуация выбора, двойной выбор. Или вас будет две, или... Вы будете выбирать еще кого-то. Причем это то болотце, в котором вам захочется немножко еще посидеть по четверочке воды. Но вам вы, вы не напьетесь. Вы не напьетесь, не закупаетесь. Ну, здесь двоечки. Очень все двойственно. Это игра, игра без какого-либо выхода. Но ну, по итогу вам все-таки захочется, вы возьмете себе в руки, почувствуете себя царицей, императрицей, вам захочется выйти из этих духовно бедных отношений. Таким был третий расклад. И давайте сейчас посмотрим четвертый вариант нашего воздушного парня. Вот он четвертый красавчик. Так, я снова потеряла императрицу. Сейчас я ее найду быстро. Вот у нас сегодня ни разу не была кубковая мне не выпала кубковая дама Ну хорошо Я думала достать кубковую Ну ладно, давайте все-таки достанем императрицу Вот она Смотрим Итак Король воздуха. Как король воздуха это мужчины, относящиеся к стихии водолей, весы или же близнецы. Что они чувствуют по отношению к тем, кто загадал четвертый вариант? Их мысли, чувства, намерения, до чего встретились, ближайшее будущее и отдаленное будущее. Так, достаем. мужчины относятся к загадавшим. Но ну, смотрите, если вы королева воздуха, то очень хорошо, вы сошлись с друг с другом. Если же нет, то здесь есть указание на некую прагматичность с его стороны, прагматичный настрой. Да, есть чувства, но они какие-то такие застывшие. Знаете, стоячая вода. И есть планы по... по ну, нету планов, что делать дальше с вами. То есть, некоторое состояние, вы знаете, заморозки присутствует с его стороны. Хорошо, ближайшее будущее. Башня, солнце, король воды. Вот как. но ну, смотрите. Либо это другой персонаж, который ворвется в вашу жизнь в ближайшее время. Очень неожиданно. И этот человек застает заставит ваше сердечко поколотиться, заколотиться, застучать. Если же это этот персонаж, за которого мы спрашиваем, ну, возможно, он себя поведет, как король воды. Но будет что-то неожиданное, произойдет неожиданность. Хорошо, как он к вам относится? Мир, король воздуха и десятка огня. Но я могу сказать однозначно, точно, что он относится по отношению к вам серьезно, со всей ответственностью. Но он вас рассматривает как чемодан без ручки. Ему очень тяжело с вами, возможно идут какие-то выяснения взаимоотношений, в чем-то вы не сходитесь, ему очень трудно вас переубедить в чем-то, и он старается вас как-то к своей точке зрения склонить, но плохо получается. Хорошо, как он смотрит на будущее с вами? «Император», «10 кубков вода», «Двойка огня. Смотрите, он ищет возможности для брака. И, возможно, он вас рассматривает как один из брачных вариантов. Этот человек хочет семьи, хочет брака, но у него есть варианты. Он сомневается пока, он еще не принял решение. Что отрицательного в этом сюжете? Здесь есть ситуация, связанная с некоторыми разочарованиями, иллюзиями и возможным любовным треугольником. Для чего вы встретились? Любовь, обеспеченность и официальный брак. Если у него брак, Шут королева огня, смотрите, по браку здесь... Или он был сейчас аннулирован, или здесь молодая особа присутствует, огненного знака, лев-стрелец, или же э, овин. Ну, или же здесь просто какое-то совместное проживание, но оно как-то, знаете, ни, ни о чем. Но по шуту это что-то несерьезное, свободные взаимоотношения. И ваше совместное будущее. Это может быть еще ребенок по шуту. Может быть, просто поездка к ребенку, поездки к ребенку, общение с ребенком. Так, и у, по будущему. Умеренность, шестерка земли. Значит, отношения, скорее всего, будут развиваться на основе взаимной помощи поддержки. Но здесь как-то в конце, знаете, какая-то не очень приятная карта, она связана с разочарованием. Как будто бы победа может быть достигнута, но радости от нее очень большой может и не быть. Давайте я немножко уточню. Королева воды закрывается, смерть. Что-то с чувствами может произойти, как будто бы чувства умирают. И потом приходит некоторое сожаление. Именно в плане чувств нету мало эмоциональности, нехватка чувств. Как будто бы что-то женское закрывается. Какая-то черствость наступает. Нехватка эмоциональная. Ну вот, таким был последний расклад. Ну что ж, надеюсь, что мои расклады были для вас интересны. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, комментарии и до встречи в следующих прогнозах.